Как-то раз я решил написать трем киберспортсменам, чтобы они прислали мне свои сборки на пулеметы. Почему пулеметы и почему я свои сборки не показываю? Все очень просто. Я выпал из колды недели на две, потому что где-то сквозанулся. Перерыв, конечно, пошел мне на пользу, поэтому с новыми силами начинаем наводить. Движ движ. Здорово, мужские мужчины. В этот раз мне будет забавно наблюдать в комментариях профессионалов, которые будут катить баллон на сборке от действующих проигроков. Предлагаю долго не томить и начать с третьего места, на котором расположился пулемет UL736. Эдакая темная лошадка в мире пуликов. Я попросил Мишу Джизи скинуть свою комплектацию на данное чудо. Именно по вот этой причине, ибо как-то подозрительно дропают на него легендарочку разработчики. Короче, Джизи играет на iPad, а это значит, что сборка у него как раз таки организована, исходя из этого, Плюс в ней сосредоточены базовые фишки данного класса. Поэтому здесь мы имеем перк отключения. С пулеметами он работает идеально, ибо нужно попасть в любую часть хитбокса противника, чтобы он начал замедляться. Также Миша сделал классную штуку и накинул ствол на дистанцию, благодаря которому у нас убирается по сути один отрезок с падением урона. Это вот со стволом, а это без. У UL736 есть существенный минус. Это стандартный боезапас в 30 патронов. Для пулемета с таким потенциалом на дистанции это, конечно, нонсенс. Магазин на 50 патронов залетает как здрасте. Устойчивый приклад нужен больше для фикса айм-панча, нежели для контроля отдачи. А тактический глушитель это самый must-have обвес, который встречается в про сборочках Дело в том, что наличие любого глушителя маскирует ваши Выстрелы на миникарте, то есть у противника вы не будете отображаться красной точкой на мапе, когда стреляете, а это уже что-то да значит. Стоит понимать, что класс пулеметов силен на дистанции в роли поддержки. У Джизи сборка как раз таки заточена на это, поэтому для опорки и захвата самое то. Второе место, Холгер. Думаю, в представлении не нуждается. Оружие с потенциалом штурмовки, завернутое в пулеметный класс. И комплектацию на него я попросил прислать Тему Тирза. К слову, Тёмыч играет на рок-фоне 6, и я максимально его понимаю в каждом обвесе. Среди всех пулеметов, Холгер, пожалуй, самый стабильный и сильный. Разработчики стараются его все-таки держать на виду. Серьезный нервы и его чудесным образом обходят стороной. К слову, Холгер сейчас часто используют на турнирах в сетевой игре. Это говорит о многом. Тирс сделал вот такую сборку и, откровенно говоря, я собрал бы Холгер точно так же. Сейчас объясню почему. Во-первых, перк отключения и тактический глушитель на месте. За них я уже говорил ранее, поэтому не будем повторяться. Модуль без приклада позволяет разгрузить оружие, чтобы играть подвижнее и агрессивнее. Тактический лазер также добавляет бонусов к ДС и кучности. А еще мы понимаем, что такая сборка отлично подойдет для опорки и точек. Ну а в плане коллиматоров на пушке мы с темой мыслим одинаково, ибо лично я обожаю играть с классическим прицелом, даже если это мифический или какой-нибудь легендарный скин. Это чисто вкусовой момент. К тому же я не устану повторять, что если вы играете на мобиле, то прицелы нехило так будут помогать трекать противников. Плюс глазки меньше напрягаться будут. Если ваш девайс планшет, то тут уже другая история. Глядя на сборки, ребят, становится ясно, что есть общая концепция. Да, возможно, сборки не всем зайдут, но и не все же проигроки, ведь так? Кстати, если хотите больше подобных топов, пишите в комментариях, кое еще. А лучше пишите, кого позвать в следующий выпуск. Пока пишите, я вам напомню о имбовом магазине Сипи Донат, где вы всегда с легкостью заберете боевой пропуск, даже если закрыт магазин. А также выбьете суперскидку на валюту, ибо донат по прайсу сейчас мягко говоря странно. Да и вообще там много каких нужных позиций есть, обязательно перейдите и ознакомьтесь. Про конкурс на 30 тысяч CP напоминаю, в закрепе его найдете. Ну а на первом месте я хотел бы поставить пулемет Калун. И конечно же сборку на него я попросил скинуть Ваню Плага. Иван проигрок королевской битвы, но недавний турнир по сетевой игре, в котором он принял участие с другими ребятами из батл рояля меня сильно удивил. Там Плагича охрененно отыграл с клоном, буквально не оставляя шанса соперникам, можно сказать, он познал дзен за данный ствол. Сборка вот такая. Ваня еще добавил, что можно свапать перки по настроению. Здесь хорошо смотрится перк отключения, а ЦМО больше подойдет для знатоков карт с прострелами. Колон очень быстро сносит противника, впротив него сложно играть, если толковый парнишка в руках его тащит, поэтому глядите в оба. Парням скажем огромное спасибо за небольшое камео, в описании на них ссылки найдете. Ну а вы, господа, пишите, какой пулемет вас впечатлил больше всего, или, быть может, у вас есть свой фаворит. Жду в комментариях и в моем телеграм-канале, там совместный конкурс на боевые пропуска идет, тоже, кстати, с одним киберспортсменом. Короче говоря, подписывайтесь и ставьте кулакичи, чтобы нормальный пинг и рега в игре у вас была. С вами был Огненский. все только начинается.